Ну что, всем привет, с вами Макс Риск, вторая часть по по игре, канал по игре. Зуба-зуба, как создать канал по игре? зуба зубам Вот так вот, как создать канал по игре? Зуба-зуба. Канал по игре? Зуба-зуба. В общем-то, я напишу прямо. Аж. Чтобы все знали. Лайка. Как создать канал? Так по игре зуба зуба все давайте изменим смотрим как создать канал по игре зуба зуба это вторая серия ссылочка на серию будет прошлую серию будет в описании мы ролик загрузили давайте покажу вам так нажимаю на компьютер вы должны найти у себя ролик в общем где он ролик так это записывается вторая серия это первая серия там вот ролик загрузили приветствие привет блин приветствуем, так, нажимаем, так, так, так, так, так, потом нажимаем видеть, там, э, э, типа того камера, нажимаем добавить, можно трансляцию сделать, почему бы нет, так добавить, также можно трансляцию точно, потом сделаем вместе с вами, так значит, выбрать файл, можно выбрать файл, нажимаем на диск D, диск C, убираем. так можно конечно так сделать, ну вот, так делаем, также не удаляем, не удаляем, вот ждем загрузка, так начинаю, -мо значит, канал как называется как создать, давайте напишем как. Если вам нравится такая рубрика, лайк, вы на канале Риск Старт или. Не знаю вообще. Как создать правильно канал по игре Зубам. Привет, сытывиям. Вот так, вот описание. В общем, нажимаем сюда. Также Roblox открыть Почему там? Так, давайте удалим ее. Да, так можно. Так, значит. Так, так, Макс, риска мой канал. Нажимаем. Копируем. Так, по мне, нужно пока места копировать. Потом вам скажу, какую ссылочку нужно копировать, чтобы прям колокольчик был. Но сначала это не нужно. Так, значит также нельзя добавлять значки видео почему нельзя блин ага, ладно подпишитесь на мой youtube канал вот он Всё. первая есть ссылка может конечно вторые ссылки создавать Давайте прямо скопируем у кого там почему нет это разрешено о лайк давай поставим привет го ко мне Привет, кстати, давайте классе Так, тихо. Привет, о ком мне? Вау, канал создан о ко мне? Опа, на смотрите, опа, на. Кто? Классно. Давайте скопируем это дело. Ну а что делать? А что? Я хочу копировать это. Копируем, то все дело. Также добавляем у себя. Все, пока что нормально. Жалко, что мы не подтвердили телефончик кому-то. Куа. прямо так сойдет он прямо так или так или так давайте так кто хочет э, нам помочь в этом деле кому-то не жалко подтвердить телефончик в общем подтверждается каждый год можно два подтверждения канала Потом через год или три года еще можно два канала подтвердить. это вообще опьяна посмотрю кто мне поможет будет классно Тогда вас добавлю на свой канал охладки канал, видите? Значит, плейлисты можно добавить. Так, создаем плейлист. Моя. Э, первая серия по сериям по игре зубам. Нравится рубрика лайк. Боевому лайк, комментарий тоже. чтобы я заметил. Если нет, то я с ним снимать, снимать буду на другом канале. Возможно там наберет там 10 лайков Давай посмотрим он вот, тоже канал макс 3 но там мало просмотров так что нет Ссылочка на канал от риск гейминг в описании макс вот. риск игры так значит ну, вообще тут слишком переборчивые ролики если сходить также себя столько роликов на канал записывать записывайте и смотрите туториалы как же набрать подписчиков на канале зуба значит давайте макс рис гейминг только вот почему-то он не русский ну ладно так вот все дальше так сделали добавили так это главное видео для детей видео не для детей это туториал поэтому не для детей дети любим смотреть мультики так теги ну тоже хорошо видите слишком рекламу плагистами у нас такого нету так пишем М -м -м. ну можно скопировать мне как-то так себе писать не хочется копируем как скопировать дром ролики так вот можно конечно подболеть еще кое-что как создать канал по игре на диском хоть записываю там а то жалко что я не буду записывать блин спалился все на нормальном так вот макс риска а, да. по игре зубам все посоздавали также можно давай тоже тут в описании привет привет меня зовут макс риска блин риск тот Канал по священ. Может быть он Правильно? Игре зуба. Плюс снимаю зуба. Кому может быть? Снимаю Тут то Реалы. Реалы, подожди. они в курсе. Как это? Тут то Реалы. Правильно я же пишу Факториалы. Туториалы. Как там туториалы? На всем правильно. Что такое туториалы? Подожди, правильно пишу или нет? Так, все там русский, так и.. Совершенное слово туториалы. Так, это украинский. Что значит.. Может быть что значит на украинском? Туториал. Вот туториал правильно. Все правильно. Пишет безграмотно, так, туториал, Как там? Снимаю туторила. Пока что коротко, так также можно так сделать. Пробел нажать. Как там? Там ответ, когда вы пишете. Так, выбираем игры. Или что-то выбрать. Фильм, анимации, значения, хобби, образование, общество, детальность, Ну, не знаю. Ди блоки до да, переборчиво. Да хобби, стиль, образование. ну ладно, образование. все будете учиться, как садить ютубером пазубе. так вот колокончик, там конечно никого нет. также лицензия, все нормально. если мы кого там взяли лицензию то нужно ставить такой вот, чтобы ютуб понимал, что не сразу кидать страйк, а подумать. это очень хорошая функция. нажимаете всегда вот так вот, если вы там снимаете, а пока меняйте вот так делайте. все вы там самые, сами, сами сняли, все вот так нажмете, то по-моему, если вас там скачают ролик, YouTube его не забанит. А если вот так делаете, YouTube может забанить. Может. Только может. Нажимаем далее. Также там пока что не нужно. Ничего нет. Нажимаем открытый доступ. Давайте открываем доступ, опубликуем. И все вроде Также можно поделиться сетями. Так, я веду блогер. Влог. Также можно поделиться. почему бы нет? Так, влог поделиться так все рекомендую Правьте ссылки также копирую кстати можно facebook давайте facebook почему бы нет, почему бы нет? Так, нажимаем что-то так ну ну все пока что все Для начинающих все нормально потом бы не добавлять добавлять, добавлять. Да, извините за то что я так сделал так, значит, нажмите, чтобы узнать о ролике больше, чтобы посмотреть подробнее сведения о видео кома, в том числе статистику и комментарий нажмите на него значит название или значок. Окей. Название или значок. Нажимаем значок, название, все в этом духе. Смотрим. Вот тут красивее, кстати, дополнительные функции. Так, что такое? Новое перенализованное меню. Здесь можно построить подробнее информацию. Окей, спасибо большое. Опубликовать там видео для этого, образование, язык. Язык тоже нужно ставить. Обяз... Обязательно, потому что не знаю какой язык, поэтому не будут клацать. На это тоже нужно учитывать. Нажимаем сохранить. Посмотрим ролик. Давай. Так, качество на максимум. Желательно, конечно, так делать максимум. Потому что тут НД. Раньше было тут НД, а теперь нет. Ну ладно. Так, что-то грузится. О, привет, я первый. Привет, я первый. Привет, я первый. Вот, лайк там можно. О, кстати, можно закрепить еще вот, видите, для авторов. Что у нас за Давайте тогда поставим вот такой вот. Обычно. А мне не Но это если я там одобрю. Ну, нужно тысячу просмотров набрать, тогда может кидать страйки. Подсказка для ютуб. там можно максейз гейм ссылочку да все нормально там нет таким блин. в общем вот так вот. нравится там конечно мало тегов но ладно для начала сойдет ну что там сок просмотра давайте посмотрим аналитику на яйде на другие страницы идти. Типа, это я был меня следили блин сведения график это новый тип графика на котором видно изменение общего общих чисел просмотров и других показателей с момента загрузки ролика при желании может изменить диапазод там один еще нет диапазод дает и просмотр данные за определенные дни это очень хорошо также будем ссылать с вами дискорд но мне стал так что буду опубликовать создам отдельную группу тоже будет очень классным и будем продвигать его вместе с вами также пиарить его как он делает классно также нужно с ютуберами переписываться так в то время ладно нужно заканчивать всем спасибо просмотр с был макс риск потом будем с вами взы там делать там все такое вот делать предложение точнее сотрудничество всем удачи всем пока